Дамы и господа, всех приветствую. Беленицкий институт карма йоги США курс 2. Пришло время нам опять проговорить, чем мы занимаемся на втором курсе и, и, и кто может что получать. Тема была навеяна одним из вопросов, почему как бы в комментариях одни люди получают развернутые ответы на свои вопросы, а другие получают краткие, такие маленькие ответы. И в чем здесь дискриминация? Я вам честно абсолютно скажу, что дискриминации никакой нету, потому что все было заявлено заранее. Идея вся в том, что как бы есть все ученики, которые подписались на канал, а дальше как бы есть ваша отчетность. Вы поймите меня правильно, что все знания, которые здесь даются, они оккультного содержания и они как бы о, мне же нужно понимать кому я даю и что я даю и что из этого может выйти потом потому как называется все институт карма йоги и, и поэтому ну, ведущий гектор лектор преподаватель должен понимать какой карме он сам придет выдавая весь этот материал Итак, для того, чтобы я себя нормально чувствовал, я должен понимать, кому я даю и что я даю. Поэтому у вас как бы есть общий материал первого курса, в котором прописано, что вы должны получить какие-то навыки после практики шавасаны. И по шавасане есть отдельный как бы лист и там есть четыре состояния, и эти состояния нужно осваивать в практике шавасаны, и мы говорим, что есть несколько практических значений из этого. Первая часть – это переход из состояния тяжести в состояние легкости через состояние расслабления, и мы с вами говорили, что практический результат, который вы получаете, это все ваши хвосты, все ваши Потери энергии, они нивелируются, уничтожаются, потому что переход из одного состояния и состояния тяжести в соци социальное состояние, в состояние легкости через расслабление, вне зависимости, чтобы у вас не было по деньгам, чтобы сейчас не было в стране и, и чтобы какие бы эмоции не происходили вокруг. Если вы научились выполнять шавасану, то вы всегда найдете место, где это можно сделать. И поэтому это освобождает вас от каких-то энергетических хвостов, которые высасывают, забирают вашу энергию. Я без бумажки, поэтому, извините, могут быть какие-то ремарки. Итак. Дальше получается состояние полета. Состояние полета не просто так. Состояние полета есть у нас привязанность к земле и к собственности. А состояние полета это когда мы можем понять, что у нас есть какое-то внутреннее качество свободы. И вот это качество свободы, оно дает возможность создавать ощущение парения и полета. Если у человека этой внутренней свободы нет, и человек чувствует себя закрепощенным и привязанным, не получается у него войти в это состояние. И поэтому нужно практиковать тяжесть расслабления, тяжесть расслабления, и в конце концов получается парение и полет. Ничего в этом такого нет. Далее, состояние полета. Это состояние нужно превращать полет в социуме. И те люди, которые освоили даже в том состоянии, в котором сейчас находится США, в инфляции, Украина в войне, Россия под санкциями, ну и весь этот наполовину, половинчатый обман, который происходит как бы регулярно в различных источниках массовой информации, или полуобман, или четверть обман, но тем не менее он происходит, потому что нужно создать определенную видимость. И дать я как население должно видеть ту ситуацию, которая сейчас идет, случается. Как только у вас появляется вот это вот чувство парения и полета, вы можете парить по социуму. Это означает, что у вас как бы все ваши проблемы решаются, потому что вы парите. Примерно, примерно вот так. Вот это вот состояние шавасана. Все те люди, которые, то есть состояние шавасана я не фиксирую, получилось у вас или нет, задавали его вопросы потом или нет, потому как по Шавасане должен быть курсовой проект, но я его толком не сделал, честно вам рассказываю. То есть он был задуман и он пока в трех страницах. Но тем не менее, дальше получается, что у вас неосознанное попадание в астрал первая инициация, потом осознанное попадание в астрал вторая инициация, и после этого получается у вас выход в астрал должен произойти, потому что вы научились набирать. То есть первый порядок набора энергии это отработка четырех состояний шавасаны, у вас вы выходите, астрал вас полностью зарядил, все ваши чакры. Когда это случается, вы начинаете замечать, что после выхода из шавасаны вдруг энергия куда-то утекает. И если вы внимательно себя начинаете рассматривать, вы понимаете, из какой чакры она утекает и какую технологию используют тех, кто с вами контактирует, какие ваши недостатки, какие ваши внутренние проблемы, чтобы эта энергия от вас ушла. Это совершенно практические части как только у вас получилось выйти в астрал на свою родовую капсулу, вам предлагалось делать курсовой проект судьбы. Все курсовые проекты судьбы, которые вы сделаны, у меня есть папка, которая идет, она не в моем компьютере, потому что компьютерные атаки, антивирус справился, не справился... Зачем мне все это нужно? Оно находится в определенных местах, куда оно со всех моих компьютеров заходит через пароли и защиты. Итак, есть как бы папка, где собирается определенный материал, который вы передаете. То есть, никто больше не имеет доступа к этому только я, но чтобы мне получить доступ, мне тоже нужно. То есть это все не так просто и не так быстро. Туда я складываю все ваши курсовые проекты. То есть на всех тех, кто курсовой проект когда-то сдал, есть как бы отдельная такая папочка, где есть ваш курсовой проект по видению вашей судьбы. И дальше, как только вы этот курсовой проект сдали, ну и получили как бы свою оценку по стобальной системе условную, то это означает, что я предполагаю, что вы можете свою судьбу рассматривать с трех позиций. То есть вы можете, умеете, во всяком случае, закрыть глаза и визуализировать ситуацию. Это мое предположение такое. Вы закрываете глаза, визуализируете ситуацию, и дальше у вас хватает... Концентрация внимания, чтобы вызвать в эту ситуацию образ, вообразить образ одного или одной из ваших дедушек или бабушек, кто является вашим духовным родителем, и вы как бы вместе мысленно с этим духовным родителем разбираете вот эту вот ситуацию. Это то же самое делают все певцы, то есть какой-то пародист говорит, а как бы это спело, идит Пиав, а как бы это спела, станцевала там Джина Лабриджина. Да? То есть вот эта вот идея пародирования, она, они берут образ этого специалиста и с его позиции видения выдают песню, танец, стихотворение, есть на YouTube замечательная такая happy birthday как бы это сыграл шопен как бы это сыграл моцарт или бах профессор какой-то консерватории американской это все выдает совершенно замечательно с юмором то есть у вас получается три навыка первый ваш навык это вы у вас есть какое-то видение ситуации а когда вы можете еще духовного родителя в эту визуализацию воткнуть, то у вас вдруг приходит другое видение ситуации. Вы начинаете видеть то, что вы не видели раньше. Следующая часть – это ваш ведущий капсул. Это шестой или двенадцатый потомок. Вот с этим ведущим капсулы вы начинаете входить уже не в конкретно каждую ситуацию, а в общий период вашей судьбы, э, периоды, не потому что вы начали институт и закончили институт, а потому что все ваши ситуации, они обусловлены какими-то законами. Э, не те, которые 12 не просят не лезть, а те ситуации, которые с вами происходят, они попадают под формулировки определенных законов, открывая и те э, папку первого курса, ягическое законоведение, и там как бы... Есть множество лекций в этом направлении. Туда же входит и 84 законы кармы, и 108 законов любви. То есть там достаточно много лекционного материала. Итак, ну и законы каждого мира, и законы всех цивилизаций. Это все входит как бы в этот же материал, егическое законоведение. И вот получается и дальше, когда у вас получается появляется возможность то есть больше энергии и вы можете выйти на старшего основателя капсулы основателя всего рода то вы начинаете понимать что вообще вы отрабатываете в этой судьбе вы начинаете понимать читать книгу судьбы прошлое то есть то что с вами произошло оно все произошло для чего-то каждая ситуация дает вам какое-то испытание или раскрывает у вас какие-то навыки и вы начинаете видеть как бы общую картину. Как только вы видите общую картину, то вы начинаете понимать вместе с образом основателя вашего рода, старшего капсулы, а что ж у вас такое не так, да? Вы можете опасть только в те колеса сансары, чей опыт вам необходим, которые вас привлекли. Те колеса сансары, где у вас уже опыт получен, вы их просто видите, вам не интересно. Как взрослому не интересно на карусели кататься, понимаете, как, как взрослому не интересно делать то, что интересно детям, ну просто не интересно. Может отец со своим сыном, там мама с дочкой, папа с дочкой, но это все не потому, что взрослому интересно, он не доигрался, а потому, что это часть материнства и отцовства. Вот старые колеса сансары не отработаны, и вам просто не интересны. Дальше, когда вы поняли, что такое капсула родовая, то вы к этому моменту заканчиваете свой курсовой проект судьбы. Мне его отправляете. Естественно, Проходит полгода-год, вы делаете какие-то изменения в курсовом проекте судьбы и как бы тоже мне отправляете. И как только у меня появляется вот ваш курсовой проект судьбы, то я на вас создаю папку, завожу. Опять-таки эта папка никуда не идет, она у меня под там, 17 паролями. То есть... А и там есть ваш курсовой проект, потом идет ваш курсовой проект уже измененный, там добавленный, улучшенный и так далее, потому что вы судьбу начинаете, ваше видение меняется, и вы начинаете судьбу видеть по-другому. И вот в этом суть, вот этой инициации первым миром, когда вдруг вы понимаете, что вы не один, что у вас в вашей генетике есть там целая линия людей, которые могут вам помогать. И как только ваша ситуация становится достаточно острой, то там весь род собирается в вашей там голове, где-то в подсознании, чтобы помочь каким-то образом, ну хотя бы количеством, и расширить ваше сознание на то понимание, которое у вас есть. Что блокирует чувствования, видение, слышание вот этих вот советов от родовой капсулы. Все цивилизации астральные третьего мира, которые как бы вводят человека в эмоциональное состояние, которое вместо мозгов подключает человека к цивилизации и отключает вообще мышление, и отключает сердце, ну каждую чакру отключает конкретно, блокирует. Да, потому что цивилизации садятся на голову, на блоки, на чакры и так далее. И это происходит потому, что у вас каких-то эмоций слишком много. Так как их слишком много, то есть на каждой чакре предохранитель, чтобы чакра, как биоэлектрический проводник, не перегорела. Условно говоря, это все условности, это не, не в, в действительности не так, это образно все. Ну, вот как говорят, вы, девушка, цветок моей души, да? Это не означает, что девушка вместо головы имеет цветок, и этот цветок чьей-то там души. Это образно. Понимаете? Ваша котлета как башмак. Это же не означает, что вы башмаки едите. Это означает, то есть, вот эти вот вещи, аллегории, нужно понимать как-то. И поэтому... Когда вы курсовой проект сделали, я знаю, о, вот этот человек сделал курсовой проект. Естественно, как только приходят вопросы от тех, кто сделал курсовой проект и его сдал, если у меня есть вопросы, то человек защитил как бы свой курсовой проект, то есть он ответил, почему так, а почему так, если все это правильно или неправильно, все, все неправильно, я тоже понимаю, что это имеет место быть. Главное, чтобы человек мог это все как бы защитить. Потому что, когда человек не прав, ему бесполезно доказывать, что он не прав. А, а нужно подождать или создать другие ситуации, разные есть способы, насколько вам это нужно. Но человек сам к этому приходит, в этом же и смысл пути. То есть, как минимум, я говорю, давайте вернемся к этой части проекта через год. Там, примерно потому, что у человека меняется, проходят жизненные ситуации. Это значит, что что-то там не так. Но, как только вы уже сдали свой курсовой проект, у меня там в папочке есть папка с вами. Вот, и как бы у вас появляется приоритет. Во-первых в задавании вопросов, получении ответов, получении развернутых ответов. То есть я как бы на вас, условно говоря, обращаю внимание. Поэтому, если вы считаете, что есть какая-то дискриминация, эта дискриминация создается только вами же, точнее, даже не вами, вы не виноваты. Во всем виновата лень, которая находится внутри нас, а лень находится на клеточном уровне, в митохондриях, потому что митохондрия не хочет отдавать энергию непонятно на что, например, на духовное развитие. Поэтому, как только вы не сдали курсовой проект, вы сами себя как бы загоняете в состояние дискриминации, потому что я считаю себя вправе отвечать на вопросы, ну, как бы минимально кратко, односложно, насколько я это вижу. Но те, которые издали курсовой проект, они со мной и спорят там, особенно когда политическая часть, они высказываются, они пишут мне целые не как бы относительно курсовых проектов которые вы сдавали там в московском институте в московской школе каким-то людям или в харьковской школе которая раньше была академия йоги в институте арсантема и так далее поймите пожалуйста меня правильно у меня просто другие критерии принятия чем там там вы проходили какие-то общества там считалось что философы это шестой мир но в действительности философ это просто профессия. Как только вы за свою профессию получаете деньги, это второй мир. Четвертый мир, даже если философ заведующий кафедрой или декан философского факультета, он еще далеко не четвертый мир. Четвертый мир появляется, если он декан факультета, у него есть связи разнообразные на уровне э различных руководителей под которыми сто и более человек и, и когда вот этих людей 3510 и он с ними общается то тогда уже можно говорить что он по жизни то есть представитель четвертого мира но в действительности если у вас ничего этого нет то вы можете пройти четвертый мир через синих а это значит что у вас появляется возможность контактировать и оперировать с некими силами. И поэтому, когда человек рассказывает, что он в четвертом мире от синих, это он хочет сказать, что связи в социуме у него нету, но у него есть контакты с какими-то невидимыми астральными пространствами. Но если контакт есть, одно дело, вы в гости сходили в Метрополитен Музей. И вы говорите, у меня контакт в музее. Ну, позвони кому-нибудь. Только не в билетную кассу заказать билеты, а позвони кому-нибудь и договорись о чем-то, вот то, что посетители не могут получить. В этом, в этом же суть. Поэтому тот человек, у вот, которого он говорит, что у него контакт, это означает, что он, у него есть доступ, выхода на эти силы, чтобы что-то он мог сделать для себя. Мы не говорим для кого-то, потому что для кого-то нужно опять-таки смотреть апокармию. Как? То есть вы спасаете вот этого вот там наследника, какого-то олигарха, а что по карме потом вы получите как минимум, потому что этот наследник же по карме получил там, где он сейчас находится, а вы пытаетесь его спасать. Даже если вы делаете это на альтруизме, карма должна прийти к какому-то там варианту, понимаете? И вы тогда берете на себя вот эту карму. То есть, как только вы получили курсовой проект, вы его сдали, у вас уже как бы другой уровень в нашем с вами общении. Это означает, это означает что вы получаете более развернутые ответы, и, и я понимаю, как бы, что вы что-то реально, реально прошли. Несколько человек пытались все время входить в такие спорные отношения, чтобы пропихнуть те проекты, которые они сдавали в Московском институте йоги, как бы в моей структуре. Еще раз я говорю, у меня совершенно другие критерии. Мне абсолютно все равно, какую картину мира вы мне нарисуете. Мне главное, чтобы это все работало в вашем варианте. И проверяю я очень просто. У вас у вас должны быть доходы во втором мире, которыми вы можете каким-то образом располагать. Как только их нет, значит... Второй мир вы не прошли то есть курсовой проект вы может и прошли но дальше же капсула вас выбрасывает во второй мир и ведущий капсулу начинает водить вас то есть 7 круговада по семи профессиям что означает эти семь круговада это раньше было у того же стаценко совсем не то что было поток. то есть раньше в Академии йоги предполагалось принимать после третьего курса, когда человек практически показал, что он вышел на родовую капсулу и может получать информацию, общаться и анализировать, и анализировать как бы свою судьбу и жизнь с позиции родовой капсулы. А потом оказалось, что разговоры весь в массовости, и нужно как бы, после первого курса начали как бы, принимать в эту организацию, ну и сразу все критерии опустились. Но мне кажется, мне тогда казалось, сейчас это тупиковый был путь, который абсолютно ни к чему не привел. Что у вас получается во втором мире? Во втором мире, почему это семь круговада? То же самое, как в армии курс молодого бойца, когда начинающий солдат учит подчиняться, учит выполнять приказы, учит то, что он не знал ранее, и от его навыка исполнять приказ, лев встал, лев встал, отжался, зависит его жизнь и судьба, когда он попадает в реальные боевые действия. Поэтому второй мир это в какую-то профессию. И обязательно, почему этих профессий должно быть 7 или 6, 7 профессий? По той простой причине, что неизвестно, что будет с этой планетой, что будет с этой цивилизацией, у вас обязательно должно быть одна 2 рабочие профессии. Когда вы руками можете что-то сделать. У вас должна быть обязательно две, две рабочие профессии. Одна торговая, чтобы вы понимали ситуацию. Деньги, товар, деньги – это второй мир. Одна воинская профессия – это не значит, что вы должны с автоматом бегать. Воинская профессия означает, то есть юрист, выступающий в суде, отстаивая чьи-то права. То есть это тоже воинская профессия, наполовину с брахманской, но тем не менее. То есть у вас должны быть какого-то типа воинские навыки. Ну, например, чей не профессия на заводе отдел технического контроля. Да? Ну, я же инженер-сварщик, но я еще и сварщик четвертого разряда и по трубам, и показываю трубу. Был когда-то. И вот получается, когда вы что-то там наварили, то приходит этот отдел технического контроля, и она понимает, что я как бы не рабочий, что у меня высшее образование в сварочном производстве. Она со мной не церемонится, она мне говорит, радиографический контроль, я говорю, сделал. Она говорит, почему, у тебя что, доступ есть? Я говорю, ну, конечно, у меня доступ есть. Я там договорился, все мне сделали, вот. Она говорит, ну, ты видишь, вот здесь, вот здесь. Я говорю, да, давай проверим на разрыв, на срез, на это, на то, на то. Но она все равно, у нее большой опыт, она находит как бы, как меня завалить, это дело чести, потому что она же техникум закончила, вот она хочет, и у нее есть опыт. И вот вы проходите через вот такие круги, определенные люди вас блокируют для того, чтобы вы получили соответствие. И вот когда у вас есть две рабочие профессии, одна торговая, одна воинская, одна брахманская, браминская, то есть вот уже получается пять и дальше у вас, у вас должна быть одна профессия по душе, вот то, чего кайф вы получаете, ну вот, вот как я тут, перед телефоном, перед телефоном с вами, да, то, чего вы кайфуете. Ну и еще одна профессия, седьмая. Что же это за секретная седьмая профессия? Секретной седьмой профессии в том, если мы говорим, что сейчас у нас седьмая, шестая цивилизация, в принципе, то вы должны понимать законы этой шестой цивилизации, есть отдельный плейлист цивилизации, там все законы шестой цивилизации спайды, в четвертой книге тоже все эти законы прописаны, и... Мы с вами говорили о профессиях шестой цивилизации. Базовая профессия, когда шестая только начиналась, это программист. Да? И сейчас совсем недавно я начал вам рекламировать другую профессию шестой цивилизации. Это все, что связано с фондовой биржей. Фондовая биржа появилась давно, но только сейчас эту профессию, ну не сейчас, 10 лет назад, условно говоря, 20 это маленький срок в развитии планетарном, да? могут осваивать абсолютно любые люди вне зависимости, есть у вас ПТУшное образование или нету, мы должны немножко быть знакомы с интернетом то есть первая часть это программисты и сюда можно отнести всех людей которые занимаются search engine optimization с всех людей которые занимаются рекламой на яху на google это не уровень программиста но тем не менее это профессия связанная с интернетом вот у вас должна быть профессия связанная с интернетом это одна из профессии шестой цивилизации современной. Или с биржевыми котировками, то есть сток-маркет, то, что называется в Соединенных Штатах. И есть австралийский сток-маркет и лондонская сырьевая биржа. Ну и во всех странах есть доступ к этому. Вопрос в поиске правильной платформы, потому как регистрироваться на американской платформе, вам нужна карточка социального обеспечения для оплаты налогов. И, и поэтому платформа должна быть в вашей стране потому что а вдруг вы миллион долларов заработаете на этой бирже случайно как-то кому же вы будете платить налоги поэтому каждая страна создает свою платформу есть у вас нету но тем не менее эта профессия есть и она достаточно широко применяется вся суть в том Почему нужны две профессии рабочих? Две рабочие профессии, ну вот если сейчас мы говорим о войне в Украине, то профессия военный, артиллерист, танкист, там партизан или как-то еще, командир, военный географ, военный строитель, это все то, что очень нужно сейчас. Нужно понимать, что военные всегда нужны, но, тем не менее, военные действия всегда временные. И поэтому всегда после войны, то есть если мой знакомый вот прилетел из Харькова, сейчас с тремя пересадками, непонятно как выбирался, вот в пятницу встречаемся, то он говорит, что Харьков по колено в разбитых стеклах и в крошках от бетона. Ну, понятно, что не все улицы... Президент же где-то гуляет с гостями из Европы. Но мы говорим о Харькове. То есть профессия, которая будет нужна после, это строитель. Во всяком случае, как минимум, это окна, это фреймы, это двери. И это все нужно будет в каких-то неимоверных количествах. То есть, или нужно самим делать из дерева, или нужно завозить, или нужно закупать, транспортировать как-то. Поэтому это то, что будет нужно. Ну и все магазины, которые будут продавать древесину струганную, полированную, разные реечки, палочки, досточки и стекло... Чисто вот стекла разных размеров, где человек может прийти, ему отрежут, ему это хорошо запакуют. И он это унесет, увезет домой. То есть это все будет пользоваться колоссальным способом, как только закончатся военные действия. И, и к этому нужно как бы готовиться. Да, сейчас лето, можно и с пустым окном как бы переспать. Но вот эти военные отголоски, они будут еще долго. Итак, вот поэтому нужно две, две профессии рабочие, чтобы вы могли как бы иметь на выбор в двух отраслях. Что есть у меня? Когда я учился на инженера-сварщика, я сдал сначала на, на четвертый разряд, то есть я сдал на третий разряд, потом на четвертый разряд сварку. До этого я после школы работал, то есть в школе работал, ну летом мы все работали в школе, с лесарем-сборщиком на, на тракторном заводе, Харьковском тракторном. Моя задача была взять водопомпу в одну руку, гайковер в другую и это все прикрутить вот я стоял на конвейере это было достаточно интересно два месяца я накачал бицуху то есть одно другое 12 килограмм это 10 килограмм то и вот это вот целый день это просто было супер ну а потом перед и я еще работал токарем на числовых станках с программным управлением, на заводе техосназка. То есть я разбираюсь в этом, я могу настроить, я могу наладить, я могу какие-то там детали по чертежам точить. После в институте я делал курсовые проекты по теоретической механике с апрамату, заочникам. В неимоверных количествах. И это помогло мне выучить Сопромат достаточно хорошо. И Теормех я вообще никуда не смотрел. Я это делал часами. Заочников было очень много. 11 тысяч. Ну и из них много было людей из Кавказа. Делать они не могли, не хотели. Они просто заказывали курсовые проекты. И самое жуткое было не сделать проекта, его потом объяснить, что он делал, чтобы этот человек хоть как-то мог это защитить. Ну и естественно, те, кто были умные, они понимали, что они могут принести готовый проект, им нужно приносить проект частями, и частями как бы его защищать, подтверждать. Преподаватель видит движения, хотя любой опытный преподаватель их рассекречивал вот так, но там была другая часть отношений еще. Поэтому у вас должно быть семь профессий. В этих, в этих семи профессиях у вас должны быть получены законы. Это означает, что общество вот этих вот людей профессиональных, оно вас принимает. Точно так же, как, ну вот таксист, он поехал в Европу там отдохнуть, погулять, да. И если что-то происходит, он находит таких же профессиональных таксистов. Если он им покажет и докажет, что он таксист, они ему всегда помогут. То же самое люди вот таких вот профессий, которые, то есть, можно надеяться на какую-то минимальную помощь техническую, информационную. Во всяком случае, есть тема, по которой можно войти с людьми в контакт и что-то как бы, ну, при правильном поведении достичь, добиться от них. То есть прохождение второго мира, реальное прохождение, оно дает вам возможность ощутить свою нужность в обществе, и оно дает вам возможность, э как бы, получить такую финансовую защищенность. И прохождение второго мира не тогда, когда вы живете от зарплаты до зарплаты. Когда вы живете от зарплаты до зарплаты, это как бы критерий не прохождения второго мира. Прохождение второго мира означает, у вас есть свободные деньги. Да, у вас есть куча желаний, но тем не менее, у вас есть какая-то свободная сумма, которую вы можете куда-то направить и потратить на то, на что вам интереснее всего тратить. То есть, конечно, нужно там купить новые шторы, да, но вот, говорят, на следующей неделе открывается Бродвей-шоу в Нью-Йорке долгое время было закрыто. Зачем нужны эти шторы, которые всегда можно купить? Лучше мотнуть, мотнуться в Манхэттен. И потому что это первое после длительного перерыва бродвей-шоу. И они будут там играть как ненормальные. Это будет супер. Это будет просто супер бродвей-шоу. Они сделают максимум, чтобы максимально привлечь народ к себе. И опять в Манхэттен. Потому что Нью-Йорк, Нью-Йорк вымер просто. И вот дальше получается, когда человек уже понял суть, потому что мы пообщались по курсовому проекту о судьбе, потом человек, когда он прошел второй мир вместе со своим ведущим капсулой, то я как бы не давал такого задания, но все эти люди сами ни один как бы не пропустил эту часть, они тут же прислали как бы отчет такой по тому второму миру, который они проходили, и по законам тех обществ, которые они проходили. Ну и также они мне кто прислал имя своего ведущего капсулы, или как он там называет, или старшего, но мне имя как бы не нужно с именем, Легче, конечно, меньше Немножко энергетических затрат Я иду по всем этим обществам У меня есть фотография Этого человека И я сравниваю эту фотографию В каждое общество Я запускаю И смотрю, какие законы он написал И все, что он не дописал Я за него не дописываю Но я как бы Говорю, что вам нужно выйти Они мне выставили Вот общество там Условно говоря, металлургов, там, или кузнецов, кой железо пока горячо, да, каждый кузнец своего счастья. Вот они мне выставили там 8 законов профессиональных. Два я вам привел, кой железо пока горячо, каждый кузнец своего счастья. Это известные пословицы и поговорки. А есть еще множество законов общества, кузнецов, которые как бы... Ну вот Боярский пел «Собаки на сене», кто, кто автор стихотворения, я не знаю, и в этой пытке многократно рождается клинок булатный. То есть это, это общество кузнецов, которое совершенно не относится к обществу кузнецов, это законы как, как в итоге с жизненным опытом. Человек уходит от взрывоопасных эмоций и приходит глубоким чувством. То есть мы и так проходим третий мир в область светлых чувств, когда у нас появляется опыт осознанности, осознания всех наших эмоциональных проявлений. То же самое, куй железа пока горячо, вроде это закон общества кузнецов. Но что это означает? Это означает, вы занимаетесь торговлей, и вам звонит Друг из какого-то города побольше говорит, слушай, томатная паста пошла в неимоверных количествах. Вы берете маленькую партию, выставляете, и тут же она за полчаса вся у вас разлетается. А до этого вы гаечные ключи продавали, и месяцами сидели как бы с этими гаечными ключами, или сидели с метчиками Запорожского инструментального завода продавали. Метчики нужны далеко не всем, то есть узкий выбор, томатную пасту домохозяйки сметают, вы закупили машину, а потом со своим другом, который он вам написал, вы закупили целую фуру, уже как бы, или вагон, потому что одному не в моготу, и раз за три дня оно все и разбежалось, разошлось. Вот это вот куй железо пока горячо, то есть вот сезон пошел на томатную пасту, вы торговец, вы тут же все это продали. Примерно вот так. И когда я получаю ваш, как бы, ну, репорт, вот этот отчет о обществах второго мира, а дальше я вижу, насколько глубоко, медитативно вы влезли вот в это во все. То есть, можете ли вы сами, когда придет необходимость, войти в нужное профессиональное общество второго мира, и получить вот эти законы, и как, с помощью которых жизненные ситуации, проблемы, которые перед вами стоят, начинают решаться. Ну вот у человека затишье в бизнесе. Он начинает работать с профессиональными законами. Ну вот он доктор. Вот нет клиентов у доктора. Ну вот он сидит в пустом офисе. А все эти тетки, которые на ресепшен, которая уколы там делает, которая еще что-то делает, им же нужно платить за каждый час. А у него, у него есть сбережения, но клиентов нет. Он начинает там какую-то деятельность проводить. Но вот что нужно сделать? Он должен, тетка, которая сидит на ресепшн и, и разговаривает со своими родственниками, он должен ей вытащить 50 папок с первой верхней полки на, и чтобы она начинала всех обзванивать и приглашать, приглашать прийти. Потому что вот нужно прийти, сделать чекап, посмотреть. Она должна этим заниматься до тех пор, пока звонки не пойдут входящие о том, что люди хотят сделать апойтмент. Вот одна уже занята. Вторую тоже нужно посадить что-то делать. Которая занимается биллингом, она с интернетом получше. Которая посылает счета на страховке для оплаты. Значит она должна сделать, он должен ей надиктовать по-быстренькому, по пять по минут. пять минут это у нее будет несколько страниц. Она будет делать посты на интернете. То есть есть такая программа Google Local. Вот, чтобы... И нужно делать 3-5 постов в день. На эти посты 5 долларов на пост для доктора Ерунда. В день 5 долларов на пост. 5 постов она сделала. 25 долларов в день. Оно через 5-7 дней приведет какую-то клиентуру. И один визит погасит там, 5 дней оплаты условно говоря, или 10 дней оплату за, за один пост. Или, или за все 5 постов. Понимаете? А третью тоже нужно заставить что-то делать. Потому что, почему они все сидят? А та, которая ставит уколы, она должна какой-то провести мастер-класс. Она должна начать написать какие-то советы. Она должна... То есть все должны что-то делать для привлечения вот этой вот клиентуры. Если доктор медитацией занимается, то он начинает, и у него есть опыт. То есть, все люди, у кого есть бизнес свой. У вас на втором курсе есть новогодние медитации, и мы с вами проговаривали несколько медитаций, техника «Белое перо» Ричарда Баха. Каждый день нужно что-то делать. В плане вот такой магической практики, медитативной практики по визуализации. Вы занимаетесь одной и той же технологией 3, 5, 10 дней подряд. И смотрите, когда приходит результат. Когда пришел результат, вы берете другую технологию или берете другую цель. Но у вас появляется опыт в практике наработки. К чему этот опыт должен привести? Если у вас есть свой бизнес, то вы притягиваете клиенту. Сначала вы притягиваете клиентуру в общем, это все второй мир, это все практические результаты второго мира. Если вы в университете, преподаватель, и читаете там астрономию, или вы читаете монохроматическое излучение, или что-нибудь еще, то всегда есть какие-то люди, которые готовы платить за дополнительные занятия. Если вам это интересно, если у вас есть время. Во всяком случае, многие профессора по физике и математике, профессора университетов, они занимались репетиторством и подготовкой студентов к бюджетному отделению, где можно бесплатно заниматься, чтобы ребенок поступил на бюджетное отделение, родители готовы выложить сумму какую-то, чтобы не платить потом за все обучение. И репетиторство всегда было нужно это живые деньги которые идут вне зарплаты как бы и не знаю должны выплатить этого налоги или нет это вы сами уже узнавайте ну конечно же должны да но все зависит от, от суммы размеров объемов как вы это все развернете если вы вот вы это все притягиваете то есть как руководитель бизнеса, когда у вас есть свой бизнес-кусочек, вы учитесь э, притягивать себе клиентуру. Если вы э, работаете на компанию, то вы должны понимать структуру компании. То есть на вашем уровне вам платят столько, а сколько платят в других компаниях за эту же работу. А как вам занять более высокую позицию в вашей компании. Сейчас я прерываюсь, и мы поговорим в следующей лекции. Мы продолжаем через, через одного-двух клиентов. Спасибо, счастья вам!